Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди И добро пожаловать на обзор Варкапа 352 с картой Fio R1 Стал быть раунд 1, но возможно раунда 2 не было Возможно это какое-то название закодированное Это у нас обычный э, Rocket Run. Давайте мы его посмотрим Сразу такой дисклеймер небольшой Не знаю, как будет звук Времени у меня не очень много, чтобы это все, так сказать, если что, перезаписывать Но вроде как потещено было, все в порядке Плюс э, от стримов звук ничем не должен отличаться, а на стримах вроде нормально Ладно, поехали В общем, это у нас Rocket Run. У нас 200 ракет э, Ничего специфичного на этой карте нету, кроме воды, кроме вот этих вот э, зачем-то с випан клипом. Кроме дырочек, так сказать, с славой. Секретики, да, какие-то секретики. А вот и нет. В общем-то, достаточно туннельная карта. А здесь у нас первая и вроде как единственная развилка на этой карте То есть мы можем пойти вот сюда, например, да, завернуть Только надо учитывать, что э, в ЦПМ очень много скорости и с этим могут быть проблемы Поэтому возможно проще пойти там, по широкой дуге Но можно и пройти тут и тут мы выходим сразу сюда А в, в, по широкой дуге Кстати, здесь фейк вода Здесь нет воды, это просто текстура а, Там мы выходим, значит, и встречаемся с другой проблемой Если у нас много скорости, что мы... А, а, нам надо повернуть В этом случае можно использовать либо этот столб Что не очень надежно, потому что он небольшой И можно его заскимить и все просрать либо просто от стены как-то делаем здесь ГБ, да, или что-то как-то ухи ухищряемся, чтобы ее сюда завернуть Ну, в демках все посмотрим, как люди решили, какое у нас первое место И здесь, в принципе, уже финиш То есть карта максимально простая Давайте я как-нибудь по традиции, так сказать, пробегусь Я карту не играл ну, в том смысле, что я ее не заворачивал. Опа. А здесь телепорт. Ну, вот единственное проблемное место, может быть, да, скорее всего, с этим телепортом. Я его даже как-то не сразу обнаружил. Ну, вот как-то так вот можно пройти. Карта небольшая. Карта в ЦП у нас первое место. Это 14 секунд. Лунтик почти у нас это, ладно, не, не будем свалерить, давайте, кто не знает вдруг результаты, давайте Давайте смотреть, ВК-3, 41.6, Unnamed Плеер из Русья, это Котяра, ребят, Котяра Очень высокий сенс, судя по всему, но отстрелы, кстати говоря, нормально. Плюс-минус очень даже мне нравится. Надеюсь, все работает. Я очень надеюсь, я давно очень не записывал обзоры, поэтому я думаю, что первый будет комом. Поэтому, ребята, если что, не серчайте. Нормально, хорошие отстрелы. Давайте я еще пикми, может я подниму на три. Так. Шихуа, так, котяра, если ты вдруг то смотришь, отстрелы нормальные, надо просто э, побольше, чуть-чуть поиграть. То есть, надо механику чуть-чуть более точно, так сказать, отточить, и у тебя сразу пойдет результат вверх. И надо стараться, наверное, не в каждую стену все-таки стрелять, в некотором смысле. Так, Шихуа и Скиро, давайте... 28,9 Так, спешил ФВЦ сервер Давай, Шухуа, давай Что там делаешь? Кофе пьешь Вот уже ракетки получше, да? Одну ракету про... промахнулся Одна ракета была некачественная Но это ничего ну, Тут даже в п 3 видите, идут по широкой, да? Потому что, наверное, в узкую было очень тяжело залететь. 28,9. Ну, неплохо, неплохо. Редаксиб Из Австралии. Нормальные ракетки, хорошие отстрелы. Так, вот, по узкой. Окей. Ну, не самый э, надежный вариант был избран, но нормальный. По чекпоинтам, конечно, не скажу. По чекпоинтам как-то это... Так, Эдик. На Эдика наговаривали, что... Эдик, 4. Ну, здесь должен, быть, должен был быть килл. Я, как бы, других ребят не очень хорошо знаю, но Эдика мы прекрасно знаем. Вот, кстати, залетел нормально на узкую, но врезался. По-хитрому. Только три, особенно. Мог бы и перезаписать, но 14 минут... Слушай, Эдик, за 14 минут я, я такой же тайм сделаю. Это так не пойдет, Эдик. Так, хэппи. 26,8. Надеюсь, я никого не пропущу. Еще, опять же. Блин, хэппи. Я точно помню, как хэппи happy... где-то там как-то еле-еле что-то играл. А столько прошло времени, Это еще ДФВЦ, видимо, да? Так бустануло. 26 очень-очень даже неплохо, очень неплохо, мне нравится Так, Рейвен Ну тут вот эти ракеты, они очень спорные Вот эти, вот эта секция с водой, она такая прям вот, она мне не нравится Там надо что-то сделать, как-то по-другому там надо проходить Слушайте, Рейвен тоже отлично вообще прошел, вообще нормально. Прямо вообще хорошо. Так, радио Кала на секунду перебил. Так, давай, Кала, Покажи нам. Так, ну уже получше, через эту... А, потерял человек скорости через Наклонную. Так, по широкой шел. 24,7. Ну нормально, нормально. Немного получилось, э, как то сказать. Э, Но ну, это всех касается. Вы когда, особенно на рокетранах, это важно. Хороший пример это Сити Рокет, например, что не нужно стрелять по ситуации. Я не буду говорить за, там, радиокалу, например, что там какая-то ракета была просто ситуативная, потому что так вышло в этот раз. Нужно иметь чет... Надо стараться иметь четкий роут. Прям четкий, что здесь я должен сделать вот эту ракету, после этой ракеты я должен сделать вот эту ракету и так далее, и так далее. Должен быть, особенно в eq 3 должен быть четкий роут. Это очень решает, ребята. Это вам же будет потом проще и легче. Вообще, в принципе, искать роуты Я не знаю, как объяснить поправильнее Но ситуативных ракет должно быть прям минимум Прям вот минимум Все ракеты должны быть на своих местах, так скажем Ашанзи 23.0 Вот Дум На Думе Ашанзи играет Вот здесь, например, я вижу, что эти подсебяшки, они некоторые, окей, некоторые, они задумывались о шансе, как будто бы. Если я не прав, конечно, поправьте меня, но это вот я так вижу пока что. Я, возможно, немного, э, так сказать, он убил, да, в каком-то, может быть, смысле. Но если я не прав Поправьте меня. Так, лунтик перебил на целую секунду. Ну кутри, лунтик. Давай. Так, хорошо. Хорошо. Вот. Так, нужно примерно проходить в воду, я так понимаю. По широкой шел. Рамку не зацепил. И вот на финише, кстати, очень интересный момент Потому что ты на повороте Очень много скорости теряешь в конце И получается, нужно стараться Каким-либо образом Себя вырулить В правую стену Перед поворотом налево Это очень важно Потому что потом ты сохраняешь много скорости Ну посмотрим. посмотрим Вот у нас Зондер, да, первое место Посмотрим. Так, эффект 21.2 Эффект на варкап Присылает приятно приятно так хорошая вода здесь конечно как-то маловато скорости получается но потом в конце себя вырулил да да вот как-то не выруливается там в правую да, стену. но посмотрим может как-то может можно заскимить левый угол например тогда хотя это тоже так то есть, вот даже я сейчас рассуждаю Вы должны рассуждать в, св в своих прохождениях точно так же Вы должны смотреть, где вы теряете очень много скорости И рассуждать, что, что, что, что с этим можно сделать Это важно если, ну, если вы вдруг играете не на казуальном уровне Точнее, вы играете на казуальном уровне Но если вы хотите играть лучше, то об этом стоит думать Так, топ-3 Сенат, поздравляю, третье место Сенат Эффект, хорошая демка, как всегда так много скорости ракетку можно было пораньше на воде тоже через широкую 21 и 2 ну нормально, нормально. но их разница с эффектом почти нет Кет, секунду секунду целый кет отжал Вот. Хотя тоже неудачно как-то Вперился Блин, мне кажется, можно через узкую пройти. Или может, мне кажется. Оба. Ну вот как-то... Я подозреваю, Зондор просто сделал чуть, чуть побыстрее, возможно, старт. Ну вот как-то в конце там, да, конечно, не задача, как там быть. 19,9. Первое место. Зомбер Интересное решение. Интересное. Так, хорошо здесь повернул. Тоже через шоу. Ну, к возможно, да, нет варианта Возможно, надо через шоу ребят Тут в конце вот эти повороты, вот это змейка в конце, она какая-то, она прям вот, вот, вот, лишь бы не забанили меня, она какая-то вот это вот она немножко вот эх, ладно не будем материться постараемся не материться 29 и 5 name player вновь player это у нас то это у нас котяр в обе физики отправил молодец так cp согласись котяр а не играть да нормальные ракеты врезался Видно, что человек поиграл карту, например. Четко видно, <туррит> нормально. Нормально, очень даже ничего. Ну, я не знаю, э, Котяра, я думаю, что вы пока никто не рассчитывал, и большинство не знали, что я собираюсь писать снова обзоры, поэтому вы, наверное, и демки отсылали без учета до да, этого. Потому что я знаю, что некоторым людям было важно, чтобы я что-то сказал про их демку, Поэтому они старались и что-то делали. В общем, учитывайте, учитывайте, что я могу сделать теперь обзор на варкап. Возможно, не на каждый, но это другой уже разговор. 29 кадиша. Кадиша иногда на стримы заходит, его видно, слышно, он вроде как сам с Чемпионса. Видно, что вот эти под себяшки, вот эти, это Лайф, это Квейк Лайф Рейс. Это сразу видно. Не хочу сказать ничего плохого про Кадишу, но вот эти вот ракеты, это... Как будто вот, вот, э, вот например, какой-то парад проходит, да? Там российские флаги везде, вот, такие на палках огромные российские флаги, все хорошо видно. И где-то по центру такой самый большой ЛГБТ флаг. И вот, вот это вот так вот выделяется кулрейс. Я просто очень много видел, чтобы и что именно кулрейсеры вот так вот стреляли. Не знаю, я могу ошибаться Возможно, это в каче точно так же работает Как-то странно, но... Ладно, ну это так, это больше к, к юмору, так сказать Не осуждаем, не осуждаем, ребят 22 саопин из литвы Получается Так Ну и здесь, понятное дело, все на ГБ Так сказать, на поворотах, на сохранении скорости Через широкую Нормально, нормально Ну вот, чистенько прошел, гладенько Нигде ничего не запнулся, все отлично 19.7, Рейвен. Так, очень странный старт Сразу же, сразу же странный старт Ну вот эта ракета была лишняя Она просто была лишней перед поворотом лучше было бы взять себе траектории и повернуть с большей скоростью чем вот так вот чем поиметь себе например 2 800 да там было 2 800 перед поворотом на секунду оно не решит Исход тайма решит, если ты после этого поворота еще два прыжка сделаешь на большей скорости Вот что решит Запоминайте, ребят Записывайте, конспектируйте Я вам ничего плохого не посоветую 18.9. Хэппи а Через узкую хотел? Но не вышло От потолка нужно было прямо слиться Ну вот, например, да Не сказать, что Хэппи реализовал хорошо финиш В плане, что он под, как бы последнюю ракету, так сказать, перед поворотом Не выстрелил, в отличие от Рейва Но разница Мы, конечно, чеки надо сравнивать Но разница, видите, почти секунды В целом у Хэппи побыстрее пройдено, да Кр Краксил 18.6 Нормальный пока Я ничего пока такого не вижу Вот какие-то моменты от отмечаю Если что Я сам себя пытаюсь оправдывать Потому что я Вроде по демкам Ничего такого не говорю Но вроде как Ничего такого пока нет <coughs> Ну как-то Вот потенциал Вроде Вот он завернул Хорошо, кстати Потенциал вроде вот Хороший был, да И играет плавненько Чистенько Но ракет мало Мало ракет, мало ракет выстрел В нужных местах не выстрел ракету. Так, Дукач, 18-6 Дукач, привет Даже так решил Так, через кнопку вперед Поворачивает Не знаю, Дукач, не знаю Надо бы отвлекать, Дукач а Боковыми кнопочками надо, вот как Краксил как Краксел делал, так, так и надо Так, Радиокало Перебил на чуть-чуть совсем 18.6 Интересный старт Через узкую в ЦПМ надо Через узкую прям позарил Ой, немного по траектории, ну, немного не зашел в поворот, но, но задумка была и сна, так сказать Нормально, нормально, хорошо, все хорошо И на ННСИН Видно, да, что по уверенней себя на ракетах чувствует молодой человек Прямо спайлер вообще не боится ну, вот эта ракета перед поворотом, она все равно лишняя, ее не надо пускать никакую, ни в стену, ни в пол. Если только ты не собираешься скимить этот поворот через угол, через левый, и кидать там, наверное, себя себяшку для скима, это другое. Самый правильный вариант будет стрелять сразу в этот поворот. А тут получается, что ты пускаешь ракету, ты себе оттягиваешь этот кулдаун ракет, и ты стреляешь следующую ракету на повороте позже. Ну, это, типа, это надо... Это, возможно, так не... Когда вы сами играете, это, возможно, не врезается, как бы, в глаза. И вы этого не видите. Но я вот вам говорю. И вы сопоставляете похожие ситуации на других картах. Их очень много, таких ситуаций. 17.8. Пил. Так, а все ли пишется? Вроде бы... Ну, то же самое. То же самое. То же самое все. Ракета. Ну, точнее, тут... <coughs> тут вроде, скорее, было просто немного не так в поворот зашел. Я понимаю, что вам, возможно, вы такие сидите, типа, бля, вуди. Да мы все это знаем, просто не получается. Ну, надо, чтобы получалось. Ребят, надо, если вы это знаете, не надо это отпускать. Это надо пытаться сделать. Пусть у вас будет... Как бы... У вас сейчас суть. Вот у вас всех, вот у вас всех, у всех вас. У вас суть сейчас сделать хорошее прохождение, не тайм. Таймы это приложится. Это как игра на гитаре, как на любом музыкальном инструменте. Если кто-то шарит, а кто-то шарит, сначала нужно играть медленно. Чтобы научиться играть быстро Это золотое правило И в фраге оно тоже работает Не надо никуда торопиться с память там по стенам И так далее, и так далее Нужно четко выстраивать себе маршрут И по нему идти И в частности вот этот поворот А лучше вы там выстрелите на ракету меньше Но вы зайдете в этот поворот хорошо И потом через неделю, например на похожей карте вы будете делать это еще раз, а потом еще раз, а потом уже вернетесь на эту карту с накопленным опытом и перебьете себя на секунду, потому что э, вы изначально будете делать все правильно. Потом переучиваться от этого рокет-спама бесполезного. Конечно, есть карты, где надо просто спамить по стенам. И они есть, как там Киселькап, например. И то Киселькап 13 там тоже... Для каждой ракеты свое место, безусловно. Но там просто можно спамить и хороший тайм поставить, так сказать, да? Это целый стих вышел. В общем, вы, в общем, суть поняли. Я не хочу прям заговариваться, душить. Но это важно. Это я вам говорю то, что важно. Давайте будем расти, так сказать, профессионально. 17.7 синтакс. Ой, на рампу упал не совсем удачно Через широкую Вот опять же, вот этот поворот Он просто весь тайм убивает А он убивает весь тайм Вот этот поворот, понимаете? Ракета хорошие на исполнение а Самого роутера Какой он должен быть Через узкую, хорошо. Хорошо. Ну, например, как бы, да, здесь уже получше. Но суть в том, что это CPM. А финиш сделан был как в Q3. Об этом надо подумать. Так, Пилоу из ну, ну, новых. Как это? А, но Nether да? Чум новых. Ладно, неважно. Так, через широкую. Вот, осознанный финиш. Вот он, вот он, ребята, вот он. Так, отпад, ру. Отпад, ру. Через широкую Много скорости, которую, в принципе, всю, конечно, потерял Ну, финиш получился нормальный, но, опять же, неправильный Вот у пилу пока, вроде бы, самый нормальный финиш, который должен быть Так, гимрог 17.4 Плохо. Вот опять весь финиш Просто, вот, вот просто финиш Засран Просто Хочется сказать, бездарно испорчен Потому что Вся первая часть карты До, до вот этого финального поворота Она нормально проходится Видно, что проблем нет у него у кого А на финале сразу вот оно как То есть вот один техничный момент и Он сразу вас всех ст ст ст стопорит по тайму. Вы, возможно, этого не замечали и не знали, что. Ну, вот я прошел. И вот я сделал тайм. А сделали вы не тот роут. Точнее, тут суть как бы не про глобально роут, а именно про то, как нужно входить в такие повороты. Фолла, Россия 43. 43 это... Это этот регион. Я не помню, чей это регион. Под себя что-нибудь плохие, но... Могли быть и получше. Нормальные ракеты. Вот тоже. Тоже хороший финиш. Вот Еще один пример. Хорошего финиша. Так. Наруто э бой. -э, под себяшку всрал. Я не знаю. 52 минуты. Эдик, ты под себяшку просрал. Ты заметил? Ты 52 минуты играешь эту карту и просрал под себя, что и не кельнулся. И финиш опять застрал. Но тут скорости больше, потому что у тебя до поворота скорости было больше, чем у других. Но это не решает. Типа, точнее, в данный момент это решила. Но потом, когда вдруг вот эти все люди осознают, как надо делать финиш, они его сделают. А уважаемый Мадара Учиха его не сделает. Мадара Учиха все еще будет спамить по стенам. Только он уже будет снизу списка Подумайте об этом И, блядь, ты под себяшку промахнулся, очевидно, на старте Которая дает плюс на всю следующую карту И ты не нажал kill Это неуважение, я считаю, редоксивно Так, через узкую, нормально Много скорости, потерял еще Много скорости В поворот не совсем хорошо зашел Вот здесь в этом моменте Если вам интересно, можете посмотреть Вот как здесь сделан поворот Это тоже, это правильно Технически Но механически неправильно Потому что И я буду много душнить Наверное, да, я относительно уже много душню Просто обзор получается Маленький Потому что карта маленькая, поэтому я думаю, можно и хронометраж чуть растянуть мудрыми, так сказать, мыслями опытных людей. Вот здесь. Давайте, давайте даже <coughs> что-нагляднее. За Кейлю. Все отлично сделано. Все отлично сделано. Только вот здесь. Он, этот поворот, эту стену на повороте, он ее скимит. Из-за чего? И, и он, он ее скимит и сразу стреляет. Вот он попадает под ским и сразу стреляет. Мне так показалось, что он скимит. Из-за этого он получает мало скорости на нем. В случае таких скимов на поворотах, ским стены... В случае таких скимов вам надо сначала дождаться, пока ским пройдет, а потом стрелять. Это важно, потому что тогда вы получите больше скорости. Но вообще желательно, в... это ситуативно, но вообще вроде как желательно эти скимы, этих скимов избегать. Потому что тогда у вас делается ракета. Потому что вы ждете, пока этот ским пройдет, потом стреляете. А нужно стрелять сразу. В некоторых ситуациях нужно скимить И нужно так делать, некоторых нет Ну, в общем, вот здесь вот просто поторопился То есть, ну, это надо видеть По идее, это уже прям с опытом совсем приходит Что там ты на ским прыгаешь, не на ским То есть, как у тебя там спейсинг идет, ты заранее видишь И уже знаешь, типа, как действовать Но вот эти моменты, если вы будете стараться отмечать их у себя Это будет очень хорошо так, Сергикус, какой я душный сегодня, пиздец. Давайте, так, если, значит, надо поменьше, так сказать, э, я вроде поделу душню, но если надо поменьше, давайте вы мне напишут, я, может быть, постараюсь как-нибудь. Это, вот например, тоже хороший финиш, да? Вообще отлично, отлично пройдено. Кровь сил 62. Вот тоже, кстати, как будто бы со скимом Как будто бы со скимом, но чуть-чуть позже ракета была, и поэтому вроде как нормально Так, Зил из Франции Секундочку, ребят Ну, финиш медленновато немного. В целом нормально. Нормально. Так, Кошаков. 61 Кошаков. Через узкую. Ой, это не получилось. А, вот это финиш. Финиш опять же. Финиш безнадежно, просран. Безнадежно. 15,8 эффект посмотрим, как опытный эффект все сделает. Пока все делает правильно. Наверное, нормально, но я бы тогда стен... вот этот Рокет перед поворотом, если эффект вдруг смотрит, он поймет, наверное, что я имею в виду, и многие, надеюсь, тоже поймут. Вот этот последний Рокет перед поворотом получилось нормального эффекта. То есть он дал Рокет себе... Как бы он себя в сторону оттолкнул, чтобы начинать сразу поворачивать в поворот, из-за этого у него скорости нормально сохранилось, но... В таких случаях тогда, если есть место прямо для рокета, лучше делать под себя <coughs> потому что тогда э <coughs> потому что тогда у вас больше маневренности, то есть вы можете себе траекторию намного, намного лучше сделать. <coughs> Так, 14,7 Первая демка за 14 ну да? а всего 2 дем демки за 14 Третье место, эффект поздравляю Лунтик, второе место Также поздравляю, 14,7 играл в, в онлайне Хороший старт, сразу видно Так, через широкую Ну, в поворот как-то, конечно, не очень зашел а сколько там было? Секунда и 2. То есть надо 13. Надо делать, надо делать 13. То есть и сделал не очень хорошо. Первое место. Вот, видите, он вообще, он вообще ракеты, он вообще там не стрелял. Он просто себе на траекторию все сделал. Вот так надо делать. Так, ну, в общем, что, давайте. Э, перейдем, так сказать, к результатам. В общем и целом демки неплохие. В общем и целом демки хорошие. Но вот этот момент с поворотом, и я вам не говорю, что вот вы плохо там постарались. Все нормально постарались, но вот этот момент, отметьте, что вот такие повороты, они, в принципе, часто встречаются везде. Это нужно следить. 13 дмпк3, 25 спм, все нормально. Не знаю даже, что сказать. Ждите, ждите, ребята, обзор, наверное, не знаю, на Коскризиал, наверное, не будет обзора. Потому что это что, будет 18 -е? Там, наверное... Ну, посмотрим. Ладно, все, ребят. Всем спасибо за участие, спасибо за просмотр. Ставьте, так сказать, лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Вообще, кстати, это важно, потому что <laughs> если мы хотим поднимать дефраг и просмотры дефрага, и как минимум, как хотя бы просмотры, нужно, чтобы видео лучше индексировалось. Понятно, что никто не ищет, так сказать, но, но хэштеги там стоят и квейки, и вроде и дефраки, вот это все. Поэтому, если что, лайк там какой-нибудь, любой комментарий. Кто сделает там коды к этому видео, где там обзор CPMVQ3 отдельно сделаю плюсик, поставлю сердечко и закреплю. В общем-то, это важно. Ну, на этом все. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи. И всем пока, увидимся на стримах и следующих обзорах. «А ну да, старайтесь лучше».